Так, сколько там время? Ой, нет, я снова опаздываю, но как бы это неудивительно. Так. Я сейчас эту запоздалого сковородкой башу. Так, себя сковородкой. Ты где гуляешь? Да я... Гулявка. Это... Тут уже посмотри, сознание... А что, а чё? Ты, а ты чё? меняешься, а не сознание, от жары потеряли. Вставай! Какой жары а, Вон, сходите, давай. коктейли это самый недорогой ресторан. Да. Да. Судя, сколько мне цены в магазине, Сколько одиннадцать я... тысяч? Да нет так. Я не понял, почему без а моего ведома да, тут поднимают цены? Да, а ну да, да, да у нас же везде. у нас же новый президент. Адриан, в моем магазине видел цены? Нет, и я уже представляю. Нет, не пойдем туда. Шесть... Так, Короче. сегодня мы идем. Сегодня мы идем. А... Искать президентов о, о, о, о, по загадке. Понятно. Высоко. Темном и скинуть легко. Ой. Я склоняюсь. Весперия прекратит. Я склоняюсь. Весперия, прекрати. Не мешайте. Весперия. Мне а кажется, Весперию надо... Магии кик. Киль... Одна, куль... еда а... вот скорости, не Одна еда стоит вот столько. А, ну... Стоп, сколько это у нас? 32 да, тысячи? Ага, и мало. Ладно, шучу. Так. А, Бага. Так, ничего не трогаем, ничего не берем. Конечно, конечно. Плага, так, на тебе. А, -а, -а. а вы, потом если что. Я об этом так, вы потом На тебе. На а -а. <р helper. раприл> <когда> тебе. <ты forward. раприл> О. Покорми его яблоками, с с дерева, не знаю. Пошел, так, яблоки. остались яблоки. два. Выбирай. Ага. А, ну я дам сейчас. Выбирай кого. а ага, где яблоки? На. У кого яблоки есть? Спасибо, братан, спасибо. Так, трансформируй, трансформируйтесь, покормите к вами. Трансформи... Так, ты иди сюда, на. Ягоды. Дейзи. Дейзи. Ягоды есть. А и плага тебе сейчас верну. И, смотрите, алис... Герои, здесь сюда. Быстрее, трансформируйся, хватит уже сим болтать. Вообще-то я еду, скажи мне. Бы У меня есть, могу попросить. Так, сюда все подошли. Мы и так. Да. Здесь. Так, так а, все за мной. Типа пошёл... а, а, где простите, а, где дракон? Он типа считает то, что он идет. Дракон! Так, все, да. за мной. Раб. Так, Раб. нет, нам вон туда, вон туда. Так, вот сюда нам. Я всех. Так ты не знаешь, куда я Чем быстрее всех? Может, ты и... сказал. Между прочим, долго не было. Ты бал пропустил. Ты... А, нет, ты была на поле. Ну куда дальше? Была. Отказывайте. Так, теперь поднимаемся на Эфилевую башню. а я я яй тут можно провалиться. Спасите. О, я выбраться не могу. Я в ловушке. А, там навеку, я, слышу я не могу выбраться. Тут, тут а, много, людей. Тут где людей много людей. Где много людей? Я не вижу, я не слышу. На самом крыше твоей башни Пад... Лукашенко а, Дазарбаев Хьюрым Султан Сулейман хан там даже. Да ты нам уж поможешь. Ну попросите Пегаса, пусть он всех ко мне телепортирует. Пегас, твоя сила, скажи вояж. Просто вояж. Да. да. Сейчас. Он концентрирует энергию. А! <связь> Тихо. Тихо. <связь> О. Всё, я так. Котоклизм. Кот давай. Ой, тупица. Здравствуйте, здравствуйте, президенты и все цари. Мы вас сейчас спасем. Вылазите. суперкод, давайте их всех затаскивай куда-то. у меня же есть кристаллы Выйдите все оттуда. Выйдите Давай. Так, все, Ой. Так, теперь по, вниз, вниз, в, вниз, вниз, вниз, вниз, вниз. Так. И Ты где, кот? <связывая> за мной. Здесь. Так, надо их затащить в безопасное место. Это в бункер. А где у нас бункер? Так, бункер, а, пойдемте. Ну же, а не думаешь? Помнишь? Помнишь канаву Маринет? Маринет делала себе канаву какую-то бедро. Точно, нам надо туда, пойдем. Это где-то на железной дороге было. Да-да-да. нам срочно туда надо. Срочно надо туда. Давайте. Ну дракон как обычно. Ну, да. это никакой смысла не дает. Так, потому, мне интересно, сколько оценят, стоит вход в магазин. Ну, понятно, короче. Ничего не изменилось. Сколько интересно. Да, телефон, наверное, не изменили. Да -а -а. Так, где-то... Она где-то вот тут с краю жила. Вот тут, Вон вот тут, вот, вот, вот, вот, вот тут. Так, тут какой-то вход был еще. Скрытный. Так, стой. Подожди. Эть, эть, как тут? Как тут? Всё равно Здесь можно ничего. заходить уже. Маринетта уже давно нет. Ну не ломать это, вдруг нам... Они... Подож... Откройте нас. Так, стой. Как тут? Я Может, тут, как бы там? Проломил... Стой, Подадим. как тут? Сейчас я посмотрю систему этого дома. Стоп, а как тут? Ничего не могу понять. Тут надо как-то пролезть. Ау, как я, я как-то сюда, между прочим, попал. Ты нас пусти как-нибудь. Ты где? Мы тебя не видим. Кстати, где мы не видим? Секундочку, сейчас я к вам... не. Здесь, где так, мы... и сы... привет, Эклипса. Тут, короче, все ужасно. Просто кошмар. Тут цены ужасные. Новый у нас мэр, президент, синий, адриан. Злый, короче, городу пришел капец. Секунду, мне нужно ты нам нужна. Я вот ты снимать. тоже. Президент, это наш президент. Вот он стоит, Ева. Ну, тоже. Так, все. Президентов мы вернули. Значит... Значит, значит, все. Теперь синий, синий Адриан уже никто. А, еда для твоего Так, Лукашенко. Тут... Тут... Я все вижу. Надо им сюда еду временно принести, пока там все не успевается, нужно еды принести. Да. Так, все, можно уходить. Куда ты ломаешь? Тут есть лифт. Вот он. Вот он. Нас кто-то закрыл. Прыгайте. Здесь надо прыгать. Так, осталось найти сейчас синего отряда. Я уверен, сейчас он придет, и я сейчас приду. Мне нужно позвонить. Срочно. Так, я здесь. Так, прыгаем на лифте. И отсюда уходим. Так, уходим отсюда. Понятно. Картошка, морковка или... или картошку тебя э. э. э. Ха-ха-ха. Ай, ты тупой. чё все ты не президент, ты не мэр, да? Из-за тебя все цены. Вот. Смотри, Весперия, из-за кого поднялись сцены? Кто такой кризис устроил ужасный? Вот, посмотри на этого урода. Mm -hmm. uh -huh. Uh -huh. Ты что-то хочешь ему сказать? A так, как вам идея, чтобы его отпинать, связать и повязать? <связать> Очень хорошая идея. <связать> Люди с тонкими ногами бегать умеют быстрее, чем вы. Ну и вали отсюда. <связать> Я владею всем, всем временем материей, Мы mm -hmm. своими вот этими вот жалкими, вот этими вот чертёбинными а, талисманами, да, да. Ага. Mm -hmm. вы ничего mm -hmm. не строите, вот кому вы с таким да, талисманами да, да, нужны, да-да-да, дождись, когда я oh, достану да. талисман мистера Послушайте, Бага. Я вот так вот могу, я только вот щелчком пальца могу заставить вас всех перевоплотиться. Не так не могу. Неходи щелчком. Да, да, да, да, да, очень страшно, мы боимся, когда я верну талисман мистера Бага, да, когда я верну талисман мистера Бага, у тебя не останется ничего. Потому что ты а, вернешься, и все вернется, как, как было на круги свое. И ты забудешь, Пока кто ты я. Талисман, мы, тебя уже, мы уже заберем тебя. И так и превратим, и найдем остальных Адрианов. Мы уже в поиске, благодаря вашему порталу. И мы найдем всех Адрианов. И тогда мы создадим розового... Ребят, Ой, розового. Вы где? За мной, за мной, за мной. Всех. Вы где? Идём, Идите, все. Идите иди. всех иди. к дому, Адриан. Помучитесь, Ничего страшного, Что? я и так добегу. А У меня ты есть... Ты? У меня есть идея прекрасная. Идите к дому Адриана. У меня есть прекрасная идея. Лечу. У меня ноги болят. Где он? Вот он. Может кто-нибудь помочь идти мне к этому? Не, помогайте, меня не меня... помогайте, ему. Этому Адриану Адриан, синему. Офигел. Какой синий Адриан? Я Олег, тупой. Ммм, ладно. Этот синий Адриан меня пнул. Так, так, а теперь у меня есть прекрасная идея. Я уничтожу этот портал. Я не помню, что Портал, Адриан, ты не, не думаешь, что, что допустим, телесмон леди баг? нет. Находится. нет он находится я знаю где у меня есть координаты а мы разрушим сейчас это все чтобы они не нашли остальных адрианов с помощью других измерений и uh -huh. и uh -huh. они это не найдут uh -huh. ломайте тут а вот конечно. это вот надо сломать срочно а вы где сейчас к вам. давай давай ломай ломай ломай Хотоклизм. Улучши Лу ну, портал бы разрушь. Ну? Вот это вот, это вот. Так. Вот, вот это не, нет. Вот это разруши. Портал... Надо уничтожить исходник энергии. Вот это, вот это так. уничтожь. Вот это, вот что-то, вот это вот. Ты не думаешь, что не... Давай, Давай руш. рушь. Ой, чё они, никакие они там не ведьмы, идиоты, обычные. Та, которая сделала портал это? А, нет. Ну, да, она постаралась, ла-ла-ла. Но мы его разрушили, теперь они найдут остальных адрианов. Так нет, а ты не думаешь, что, что они-то знают ее, они могут же её похитить? Не знаю, за... а? она маг, поэтому с ней ничего не случится, она может выбраться в любую секунду. Может быть и в У, у нас были магические украшения, мы с ними не справились. А тут думаешь какой-то Маг... древний магом не ретируется. Нет. И передумаешь, если они очень долго искали, ну типа портал этот использовали, то их тут нету. Для чего тогда им портал? Ну все. Так, а теперь, теперь, теперь, теперь у меня а -а -а. есть идеальная идея, идеальный Хватит план. Свою силу использовать. О, пицца! Да тут лиса использует свою силу направо-налево. Лис правильно, лиса, лиса. Вы где все? Так, теперь мне надо кое-что сделать. Так, не трогаем. Уйди. Ты где вообще? Да, кстати, уйди. Ага, а теперь мы ведем вот так, так, здесь вот так, и тут вот так. Так, сейчас, я там почитал у тебя в книжке. Вот эта фигня, вот этот круг будет сдерживать силы синего Дриана и красного. Их, когда я произнесу что, э, это заклинание, их посадят, они будут здесь. Вот вот здесь. И не выбраться смогут выбраться за эту полосу. Даже... Есть, если вот этот... А если никак... кто-то из вас отключит эти два рычага, сломает вот это от электричества, от тока, воды, Но... надо ее огородить, эту воду, ну? то они выберутся, и тогда уже точно всем не поздоровится. Ага. Yeah. Ну, понятно. Давайте, Давайте начинать процесс Акума. А тут а акума. А вот. а а понятно, кто-то у нас тут акуматизированный. Так-так-так, вот. -а -а. не зря я книжечку Сам... прочитал. Обои, как... Теперь ваши силы ограничены. Вы не можете выйти за этот круг. Ага, давай, давай, свою магию, там, измерения, там, зайди. Ты отсюда никак не выберешься. Давай, зайди там в астральное измерение. Ага, ага. магия ограничена. Ну... Ой. чего сдерживается, Его сдерживает сила, которую... Я... Типа, да? Заклинание. Если я стану я... больше, проломаю. Раз. Не бейте его. Да, бейте меня. Если я стану еще больше... Не трогать. Ну, значит, выберусь! этих сил. Спасибо тут а две их. Надо Здесь сразу двое. Что хватило, чтобы, чтобы активировать мне хоть одно заклинание. Да, и ты уже То выбраться есть, не сможешь. Мне стать рукодёр, рукодёр. Магия вернула тебя обратно, я вижу. Да. Да, у тебя магия. Я, я стану больше, я смогу прыгнуть. А, давай, стань больше. Теперь твоя магия бесполезна. Абсолютно без бесконечно. Давай, станется. На а, а, а. Ай, -а -а. а -а -а. а -а -а. теперь... Ты... А, -а, а, я тебе дам. Да. Ушли да. от рычага, быстро. А как а он их не даст? В любом случае, Что нет. тебе надо? А, а новый ключ Там с другой стороны вы выключилось. Включите, он сейчас с <связывая> <связывая> <связывая> так ты там, вот и сиди, все ты за пределы этого уже не выйдешь. Не пройдешь все? Вот и сиди. А я найду, чтобы а вы что? чтобы вы не помехи, хрена вы не были мне помехами. Я найду талисман Леди Бак и вы не будете помехами для меня. А если я знаешь, как тебе скажу? У кого есть ножичек, у кого есть какой-нибудь... Пякнись. Но мне нужна жертва. жертва. Нет, жертвам. Мы... Жертвы уйдут отсюда. Я не будете у Ты, красный дрянь, хочешь стать жертвой, в а -а -а. я дождусь. Я хочу, девочки, на нем ага. Он, будет думать, будет. Он никак нас не... Всё, прощайте. Okay. А -а -а и чё, ты просто развалился? Серьезно? Ты серьезно развалился? Просто. Думаешь, тебе это поможет то, что ты лег, да? Жди, я скоро кряпнусь, и тогда Да, ладно. Все, можем уходить. Он все равно бесполезный. Ничего с него взять не сможем. Николай, спать. Да, да, да, твои силы там не работают. Большим Мартинес. ты стать не сможешь, Мартинес. поэтому... А вампиром смогу. А -а -а. Ну ладно, достанете а -а -а. вы талисман. Прощайте. М -м -м. Достанете вы тут? достанете вы талисман. И достанете. Все равно. У нас же есть другие адрелы, которые могут заменить нас. И ты не знаешь, кто они. Ну ладно. Другие. Пусть заменят там другие адрианы, но мне пофигу. Выбе, вы уже ничего не сделаете. Ты это понимаешь? Надеюсь, поймешь когда-нибудь. Через лет сто. Ты уже 100, поймешь, то что вы за этим кругом бесполезны. 50. 50. 50. Я не понимаю, а он ограничивает его силу, или полностью забирает его все? Он не может стать, он ограничивается в силах, он не может стать небольшим, не ни суперсильным, ничего. Мне Привет. не поле. Что-то мне... что тебе Привет, надо? И не Адриан. Ты... А, а, ты, а ты кого увидел? Да, у меня уже глюки, я увидел то, что это О, эти балбесы. С помощью книги заклинаний я нашел вот это заклинание, это их посадил тут. Адриан, они ведь бессмертные, да? Но их силы ограничены, они большими стать не смогут. Дай сюда книгу дай, книгу дай. Я видел кого-то такое заклинание. Да отойди нет. Ты. ты книги нет? Я просто запомнила, она где-то там валяется. Просто мне это заклинание да, понравилось. Там было запомнил. заклинание, как уничтожить бессмертных. Можно это их уничтожить? А я знаю, наизусть. Тебе... Я тоже довезусь, да, и... но мы не сможем его применить, нам а нужно. А Эклипсу мы нашли. Смотри, я груши. Я, я тебе с... сейчас с балкона грушу скину. Давай, скину. Да, скину. Ну, ну и скрипу в подарок. И мартышками, и вы все. Да. Всё, да. Будете хорошо танцевать, я... Не нажимать на рычаг. Мне не переживай, не тупой. Надеюсь. Так, талисманы сдаем. Мне надо всю шкатулку, чтобы потом это все вернуть. Нет, ты-то что? Ты оставил? Ты сказал, сдавай, талисманы, але не все у тебя они были. А прощай. Давай, сдаем, ложите талисманы. Я положил уже. Ложи, ложи, давай. Дракон! Дракон меня. Талисман лошади был вставлен. Ладно, пусть дракоши, дракоши себе оставим. Дракон. Это фейковый. Дракон. Который. Оставлю себе. Буду носить. Носить. Да, Нет, я надо... не мэр. Как он? Как он, Дракон, Драконыч, Дракон, Драконыч. Ну, ну, Это талисман. Талисман, да. да, я там закидала. Талисманы Это... да, сдавать надо. Так, нам надо идти за талисмана ми... э, Мистера Бага, э, ми... Мистера Леди Бага. А сколько талисманов Это... еще надо найти? Да... Талисман. Где? А тебе дракон дал талисман свой? Нет. Хочу. пусть будет. Оставь. У тебя же он был был. Олег, Олег, иди сюда. Бесполезно. Ну, если ты будешь я себя. Не свои думай, то я такой. Так, я тебе поговорил. Надо найти, нет? Мне надо три найти три талисман. талисмана. Рассказывай, каких именно? Баник, Сас и мистер Бак. А, а что сильнее, мистер Бак или Банникс? Mm. Здесь надо задуматься, я тоже. Думаю, мистер Бак, наверное. О, что такое? <связь> Хотя без Банникс. Они одинаковы. Сильнее. А, Отошли и, от рычагов. Или я сейчас левитата такой тебе устроились лиса? Надо, левитата. Надо, левитата. Надо, Левитату. Надо, Левитату. Могу, и кто подойдет? Кто подойдет да, еще ближе, чем я. на три метра, тоже отправится в космос. Так, все ладно, я пойду собирать вещи в за талисманом баникс Я бы uh, наблюдал, кто that подойдет. That...